Здравствуйте, меня зовут Сизова Дарья, и я врач-стоматолог-терапевт. А Сегодня я прошла курс по эндодонтии под микроскопом, кандидат медицинских наук, мужчин. У нас была теоретическая и практическая часть, на которых мы повторили, и кто-то узнал что-то новое по эндодонтической части, по протоколу ирригации и какие-то тонкости. Каждый для себя что-то подчеркнул. Проходи, микроскоп в клинике был этот, представленный на видео. А, у нас также в клинике есть микроскоп, но другой фирмы. А, этот более удобный в плане маневренности. Здесь есть различные фильтры и, и гораздо удобнее на кнопочке нажимать и как-то под себя подстраивать. В общем, все для врача. А, спасибо Андрею Ивановичу за этот курс. И я очень рекомендую начинающим и практикующим врачам.